Корректирующий табель подается в следующем зарасчетном периоде, если появляются данные для уточнения. Например, сотрудник принес больничный лист. Чтобы создать корректирующий табель, необходимо перейти в раздел «Документы СДК», Табель СДК», «Табели». Откроется форма табели. В списке документов необходимо выделить табель, в которой следует нести исправление. Затем «Открыть табель двойным щелчком мыши». В «Открывшейся форме» нажимаем на ссылку «Исправить». Откроется новая форма «Табель создания». В поле «Месяц» отображается месяц, следующий за текущим месяцем. Значения в этом поле менять не нужно. В полях «Организация», «ЭСПО», «Подразделение» значения отображаются по умолчанию, согласно данным, введенным в исходном табеле. В списке сотрудников необходимо найти сотрудника, по которому следует внести изменения. Затем найти день, данные в котором нужно поменять. Нажимаем на ячейку. Откроется форма «Редактирование данных учета времени за день». Нажимаем кнопку «Добавить». В табличной части формы появилась новая строка. В поле «Вид времени» нажимаем на ссылку «Показать все». Откроется форма виды использования рабочего времени. В списке выделяем необходимый вид времени. Затем нажимаем кнопку Выбрать. В табличной части отображается выбранный вид времени. Чтобы удалить неактуальный вид времени, нужно нажать правой клавишей мыши и в контекстном меню выбрать Удалить. Для сохранения данных нажимаем кнопку ОК. Значение выбранной ячейки изменено. Изменить вид времени также возможно путем редактирования ячейки с указанным видом времени. Нажимаем на ячейку. В форме редактирования данных учета времени за день дважды нажимаем в поле с выбранным видом времени. Затем в раскрывающем списке нажимаем на ссылку Показать все в форме вид использования рабочего времени находим и выбираем требуемый вид времени. Значение в поле времени изменено. Для сохранения измененных данных нажимаем кнопку «Ок». Обратите внимание, что в табличной части документа нужно поменять данные только у того сотрудника, по которому есть изменения, а строки с остальными сотрудниками необходимо оставить в неизменном виде. Чтобы сохранить данные в корректирующем табеле, нажимаем кнопку «Записать». Если корректирующий табель подготовлен и готов к сдаче, необходимо нажать кнопку «Провести». Чтобы распечатать корректирующий табель, необходимо нажать кнопку «Печать» в табель учета рабочего времени «Тюнглум». Откроется печатная форма документа, в которой следует нажать кнопку «Печать». Распечатанный табель необходимо подписать и сдать в сервисный центр. Если возникла необходимость сдачи корректирующего табеля повторно, следует в списке документов найти ранее подготовленный корректирующий табель, открыть документ двойным щелчком мыши, нажать ссылку «Исправить повторно». Откроется новая форма «Табель создания». Поле "месяц" заполнено по умолчанию, значение в этом поле менять не нужно. Также автоматически заполнен период, за который подается корректирующий табель. Далее необходимо отредактировать данные учета рабочего времени. Вести изменения возможно вручную путем редактирования вида рабочего времени в ячейке. Подробное описание действий было приведено в начале данной видеоинструкции. Также можно нажать кнопку «Заполнить». Тогда табличная часть будет заполнена в соответствии с данными кадровых документов, введенных в программу. Для сохранения документа нажимаем кнопку «Записать». Если табель подготовлен и готов к сдаче, необходимо провести документ. Для этого нажимаем кнопку «Провести» или «Провести закрыть». Затем нужно распечатать документ, подписать и сдать в сервисный центр.